Рыч, всем привет! Это следующий выпуск. Сегодня будет выпуск по поводу работы. Да, я программист, я даже не знаю, может быть переименовать свой канал, что-нибудь типа пистонский, просто пистонский, без бомжа ножа волги, или не знаю. Или может сделать отдельный канал, но там нет подписчиков. В общем... В общем, сейчас наболевшая тема. Вот сидел сегодня, весь день работал, весь день переписывал. Ну, я как в прошлом выпуске говорил, что я там делал. Вот, и сейчас э, такая ситуация сложилась. Короче, ну, там переписывается корневая такая библиотека. У нас сейчас версия 4, и нам нужно попасть на версию 6. И мы решили, типа, постепенно сделать. Типа, сначала на пятую версию, а потом на шестую. Вот. И я все не могу упасть... Не могу понять, нахрена мы, это, мы такой путь выбираем. Вот. И я в итоге решил просто... Ну, как бы начал работу. Я, я спорил, я и аргументировал, и все равно было принято решение переходить сначала на пятую версию, а потом на шестую. Вот, и я сегодня целый день работал, увидел, что это намного сложнее, чем я ожидал, хоть там и какой-то, ну, была создана библиотека, типа для простого перехода с четвертой версии на пятую. Но в итоге оказывается, что эта библиотека, как бы, ну, не все сделала как надо, и некоторые просто, ну, как бы некоторые конфигурационные ну в общем некоторая конфигурация не поддерживается и там не знаю в приложении там будут явно видны какие-то изменения которых нам ну не хочется чтобы они были и придется писать какие-то какие-то костыли костыли придется писать и ее, ее придется писать для пятой версии и потом для шестой версии может быть придется даже а может быть и нет потому что как минимум одну штуку я знаю что она есть в шестой версии вот и я ну, тупо выложил об этом, как бы, в слаке заметку, типа, ну, не знаю. Короче, написал парочку предложений, типа, ребят, тут, тут столько оказалось нюансов, что, капец, а нам точно нужно лететь из Лондона сначала в Японию, чтобы потом полететь в Америку. Или, может быть, все таки напрямую слетаем, это дешевле два раза, И, короче, в итоге основатель наконец-то сказал, типа, да мне, в общем-то, посрать, короче, мне, в общем-то, посрать когда я ему вот вот так вот объяснил на пальцах просто, как ребенку, мне просто посрать говорит, типа, главное, чтобы у нас не было багов. И, типа, спрашивает, ну, заменшинил всех остальных разработчиков, у нас всего четыре, и, типа, а, а что вы, ребята, думаете? И я бегом, короче, в личку, бегом в личку этим трем разработчикам и писать, типа, ребят, давайте уговорим его наконец-то, типа, не писать бесполезный код, который мы потом в следующем месяце удалим. Вот. И ребята как я понял, как я вижу, ну, из личных сообщений уже, типа, все за, то есть, нахрена нам пятая версия, давайте сразу шестую пилить, вот, и сейчас просто, ну, я просто сижу, чилую, вот, решил открыть видос, записать, потому что, э, по ходу дела, я сегодня весь день просто проебал, вот, просто вот так вот, просрал, то есть, я сегодня ходил в качалочку там, да, и по-быстрому там, то есть, я ходил туда поздно вечером, там оставалось мало времени, я только успел там в саунах попариться и э, поплавать в бассейне, хотя мог бы еще что-нибудь прокачать, да, успеть, и вообще просто сегодня мог бы ну, вообще мог сегодня, короче, отдыхать, то есть, все, что нужно было мне сделать, но с другой стороны, пока я не начал делать, я не понял, что это на самом деле сложно, и что у нас возникнут вот, вот такие вот, как бы, непреодолимые обстоятельства, что нам нужно будет писать костыли, то есть у меня сейчас появился аргумент. Ну, в общем, короче, что я, что я вот сейчас сижу и думаю, именно я тот самый человек, который написал всем остальным разрабам, объяснил ситуацию и сповадил их а, а, доказать, помочь мне доказать нашему основателю, как нужно с технической точки зрения как бы идти. То есть без пятой версии, сразу на шестую. Вот, именно я такой человек. Получается, что я наверняка достоин как бы звания лида получается. Ведь этим занимается Тимлид. Он как бы м -м, продумывает путь технический. То есть он, он с технической точки зрения говорит, так, ребята, никакого, никакой пятой версии. Я знаю, что там будет. Сразу на шестую. вот Получается, что я тем лид и должен быть тем лидом. И, в общем, буду на следующем квартальном ревью об этом говорить. То есть вот был кейс. Вот был кейс. И кто в итоге спас команду от лишних затрат, сэкономил нам время и спас команду вообще от багов каких-то? Вот. В общем, буду об этом общаться, ребят. Э -э как вам такие выпуски по моей работе? Да, напоминаю, что я занимаюсь мобильной разработкой. Я делаю мобильные приложения. Э -э хорошие приложения, которые попадают в топа App Store, которых фичерит App Store. И занимаюсь этим уже лет пять. Э -э да, работаю удаленно из дома. У меня два проекта. Один русский, другой нерусский. Вот. И, в общем, такие дела. Мне интересно писать код, я люблю писать код с детства, и это моя жизнь, это моя жизнь. Я получаю удовольствие, когда я выполняю задачи, сложные задачи, вот, вот например, как сейчас. Это мое призвание, я живу по своему призванию в этой жизни, и это охуенно, как бы, ребят. Я всем рекомендую понять, что вам на самом деле хочется, и следовать этому. Следовать зову сердца. Вот, потому что раньше, например, ну, программирование это большая сфера, и раньше я занимался серверной разработкой. Но понял, что на самом деле это не мое призвание. Мне на самом деле нравится вот мобильное приложение писать. Смотреть, как они красивые, какие. Мне причем нравится работать с хорошими дизайнерами, которые рисуют хорошие дизайны. Как, например, мой Подаван. Подаван, привет. А вот. а... Да, мне нравится красота, мне нравится, как ощущается приложение без лагов. Вот без лагов. Я дотошный очень, до мелочей, да, до... придерусь, все поправлю как надо. Никто об этом даже не заметит, но я сделал это четко. И потом через несколько там, месяцев, лет даже, может быть, люди это могут узнать, что, типа, вот, а здесь должен же быть какой-то баг, но его нету. А почему? Потому что вот Пестонский как бы сделал все нормально. Так, кстати, недавно... Даже поменял свой никнейм в Slack на пистонский. Как у меня был он раньше в Aviasales, когда я работал. Да, это еще одна подробность моей личной жизни. Ну, не то чтобы личной. В общем, то, что я работал в Aviasales полтора года. Все пользуются Aviasales, все его знают. Да. Ну, наверное, это можно было понять еще с прошлого выпуска, где я тоже замолвил там словцо. Вот, наверное... Наверное, все на этом. Время уже, кстати, час ночи. И я решил после качалочки там уже был один с когда я вышел из нее, не идти сразу домой. Я припарковался. Здесь нашел э, в байраке, где я живу, такой пустыльненький. Новое тут здание, какое-то строится торговый центр. Вот. И здесь, как бы, ночью под музычку постоял, покодил в машиночке. Благо, что погода не такая холодная. Можно просто не замерзая, то есть не врубая движок в тишине такой некой, посидеть, покодить. Вот. Ну а днем я снова кодил на елке, потом я переместился на World Gym, я еще успел пробежаться сегодня километров 5, да, я поставил 5 километров, цель, пробежался, вот, замерил свои снова показатели сердечного фитнеса, кардиофитнеса, они немножко подупали, вероятно, потому что я начал снова покуривать эту штучку, Придется вып сделать выпуск 18+. Или, или может быть, забить. А вот, а, да, ну, пойду читать э, слаг. Что там, какая война идет у нас с основателем. Кто выигрывает? Ну, скорее всего, мы, мы все выиграем, потому что я всех уломал. Все поддержали, даже не нужно было уламывать. Все просто по поняли, почему. А, вот. Ладненько, ребят. На этом все. С вами был Пестонский. До, до, до встречи, до связи. Поставьте лайк. Я буду э, рад.